Так, всем привет дорогие друзья. Сегодня мы в лесу. Первый год в этом. Первый раз в этом году пошли за грибами. Вот все, горят грибов нету. Сейчас сходим, проверим. И вот нашли первые грибы. Сейчас жена их сорвется, посмотрим, что. Такой грибочек. Вон там еще один. Ну-ка что там. Давай. Смотри. Там все. Ребят, это не белый, короче, гриб, это просто поганка. Но мы нашли рядышком, ну, там еще гриб. Ну-ка, Костя, посмотри, там грибок. Вот, перед тобой, На. Мы думали, это белый, а это такая поганочка, Так, а это что, подосиновик? Большоват, конечно. Ну-ка, чистый хоть. Ага. Вот. Ладно, первый гриб есть Обманули с одним грибом Ну ладно Идем дальше, ребят Так, ну вот, ребят, еще грибок Нашли Это у нас что, белый, да, уже объеденный Ну-ка, посмотрим, может, хороший Не Червивый, да? Ну-ка да. да, белый, но уже старенький такой ну, ладно. Так, а тут кто у нас спрятался? А тут у нас спряталась лисичка. Вот лисичка. Какая хорошая. Ну давай. Слезай. Лисички, вам нашла Ну покажи зрителям, по грибок. О лисичка вот какие ага. ну покажи какой красавчик так ребята опять лисички попались Так, ребята, видите, подосинник растет. Сейчас поближе. Ох, какой хорошенький. Мама у нас все хорошо ищет. И... Нормальненький. Пожарим, его пожарим Так, ну что, побродим еще-то посмотрим Так, вот, ребят, усички Ну, покажи, Костя угу. Слушай, сколько здесь комаров? Одно Вот тут что сорвить Спряталось. сидят. Ну как, грибы тебе? Комаров больше, чем грибов. Съели. Ой, какой Ой, какой хм. Вот залетела. Комар. Мама. Знаете, просто идем дальше нам нужны белые а белых нету он нас нашел березочка большой конечно Но так как грибов очень мало возьмем так идем дальше грибы пошли ну ка глянем что там у нас чевивы ничего да? А там что кость нашел? Тут березочек нашел маленький. Так, так. так. Эй, ножик, ножик. Пока ничего не наблюдаем. Кисляды, ребят, нашли. Лося. Вася. А это что за следы? Вот маленький какой-нибудь животный. Вот шли, шли ребят и вышли к озеру. Какое вот озеро? Ну, тут-то уже... Интересно, узнал кто-нибудь, что за озеро? Напишите в комментариях. Я-то знаю, конечно, но вам пока не скажу. Ну, и кушки. А, ну, Лодочка. Куда? советских или нет? Она а, она не Такие желые уже Вот само дерево. На вокзальнее не ходит. Гигантское. домик лесника но когда станет поганка все попадаются одни лисички белых вообще нет сыроежки. да и сыроежки не ладно хоть такая лисичка ребят вот еще Мама тут нашла. Вот грибочек, ребят, еще нашли такой. Нечаянно запнулась. И вот... Это оба Мама, а я что за ягодки? А? Нет, нет, нет. Ты не... эй ей ей ей ей ей ей ей ей ей ей Надо вот тут еще пойти. Так, ребят, нашли подосинок. Не знаю, вроде крепкий. Возьмем. Там еще он стоит. Кость, вон там еще возьми. Прямо. Ну, ложи потом дома дело ну, Вот что, ребята, о! нам получилось набрать. Я так что грибов совсем мало в лесу. Можно сказать, что их вообще нету. Так набирали. Ну, редко попадались. Ну, все, всем, кто понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока.